Привет! Сумка женская. 2021. Осень на пороге. Золотой дождь. Сумчатый эксперт. Новая коллекция сумочек. Золотой дождь. В интернет-магазине. Поступление. Осенняя коллекция. Новые модели. Очень красивые цвета. Красивые модные сочетания. Покажу коллекцию из цвета хаки или болота, как вам больше нравится. Это красивые сумки с сочетанием эко кожи эко-кожей кружева и искусственной замши. Очень нежные, очень легко сочетаемые с большим количеством одежды. Особенно учесть, что цвет именно такой, какой существует в природе. Начну вот с этой Малышки. Это сакваяж. Очень комфортный, небольшой. Близко показываю на камеру. Смотрите, какая красивая сумка. Кружево. Такой прям фактурное. Вот так. Видите, под углом. Цвет очень приятный для глаз. Он прям знаете, так ласкает. Если есть оттенки бежевого, коричневого, то здесь хаки. Он очень легко сочетаем с очень большим, большим количеством цветов. А обычно я сэмклитом показываю так. Беру любую сумку, покажу в данной ситуации. Темные оттенки, ну не совсем темные, да, но ближе к осени. Такие натуральные, которые можно встретить в природе, деревья, листья, одежду И приложить к нему вот эту сумку. Легко сочетается, легко комбинируется, ничего вычурного. И очень приятно на себя смотреть зеркало, когда ты идешь с новой сумкой, с новым подарочком, который сделаешь сама себе, либо тебе кто-то сделает, либо близкий. И очень уж приятно. Хочется сразу куда-то выйти, погулять, пройтись. В общем, это очень красиво. Рассказываю конкретно про саквояж. Это модель цвет хаки. Цена у нее 2200. Подписчикам канала скидка 10% на задней стенке карман на волне по бокам вот так она выполнена вот красивая клюпка которая кстати вот так снимается и сумочка зрительно увеличивается на небольшое расстояние клюпку можно назад пристегнуть эта же модель есть она осталась только одна штука цена такая же две двести очень необычно в сочетании. Почему необычно? Потому что в жизни на каждом углу не встретишь. Кружево, мята. Фактурная очень. Смотрите, какое она красивая. И знаете, все эти материалы, оно и сзади вся кружевное. Если эта моделька только спереди хаки, да, то мята она вся вокруг по бокам. Очень интересно, с прям жгуче черным. Тоже также саквояж, такая же у него цена. И он абсолютно по-разному выглядит. Смотрите. Одна и та же модель. Если кому-то понравился цвет или модель, пишите, звоните, бронируйте. Потому что сумки периодически заканчиваются. Они у нас продаются. А то девочки бывает обращаются, а сумок потом уже по факту нету. Так, покажу следующую модель. тоже кружево также же как кожа но добавлен третий материал это искусственная замша показываю близко на камеру вот она какая выглядит она как натуральная потому что кто не знает визуально этого не определит цвет такой же очень красивый хаки это такса на три отдела Мягкая модель. Если саквояж был полужесткий, то это вся мягкая модель. На задней стеночке комбинированные, Красивое кружево с искусственной замшей. По бокам два кармана рабочие. На задней стенке карман. Внутри. Кстати, эту сумку внутри не показала. Сейчас вернусь. Просто очень не хочется шуршать, шуметь на камеру. Всегда шумно. Здесь карман на молнии. Других перегородок нет. И здесь просто еще два дополнительного отдела. Цена этой сумки тоже 2 200. В общем, вся коллекция уже по такой цене. Цены растут. С этим делать мы ничего не можем. Но мы можем дать вам скидку, что немаловажно. А вот такая красотка. Кстати, здесь есть длинный ремень, который цепляется на карабинах вот сюда. И эту сумку можно будет повесить на плечо. Так, вернемся к предыдущей модели и посмотрим, что же внутри. Так как один вход, то здесь дополнительных перегородок нет. У саквояжа есть карман на задней стенке и два кармашка на передней. Так, следующая модель прям классическая-классическая. Она выполнена вот в такой технике. Складочки. Смотрите. Здесь искусственной замши добавлены? Нет. Но здесь есть очень красивая ровная строчка. Строчка темно-бежевого цвета. Она... Подчеркивает именно красоту отделки. Вот так вот. И здесь клепочки вот такие. Близко вот так на камеру показываю. Под наклончиком, чтобы было хорошо видно. Вот такое донышко на буклях. На ножках. Сзади она выполнена вот так. Здесь три отдела. Три. Средние. И два. На передней стенке кармашков нет, на задней кармашков нет. Уже в середке. А, в середке есть. Вот здесь два кармашка и вот здесь один карман на молнии. И сзади кармашек на молнии. Цена этой сумки тоже 2,200. Есть также длинный ручка-ремень, который позволит сумку повесить на плечо. Крепится он здесь вот так. Вот такая красотка. Кстати, мы торгуем оптом в розницу. С этим а, можно приобрести у нас три сумки, и это будет оптовая цена. Мало ли, девчонки кооперируются, приходят, ситуация бывает разные. Вот такая сумка, тоже ближе к классике, форма. Войти во все модели, формата А4, сразу говорю, не войдет. Так, Здесь передняя стенка тоже вся кружевная, фактурная. Но очень приятно. Знаете, такое впечатление, будто вот бывают силиконовые формы, гладенькие. Вот это вот такой материал, который очень приятный на ощупь. Сзади вот так она выполнена и тоже отстрочена очень аккуратно. Посмотрите. Вот так, везде прям. Ручечки вот так, показываю близко. Вот так вот Отстрочено. Вот такие бока сумочки, донышко на ножках, на передней стенке на задней рабочие карманы, один вход, так как здесь ручка средней длины, она садится на плечо, поэтому здесь удлиненный ремень не предусмотрен. Цветные сумки это всегда красиво. Я всегда проще смотрю на вещи, в каком плане. Если мне картинка нравится, я одеваю какие-то вещи, мне нравится картинка, то я не привязываюсь к цвету. Например, если мне кажется, что сюда именно этот цвет не подойдет, а общая картинка мне нравится, значит, не нужно слушать ничьих советов. Даже советов опытных стилистов. Потому что, если вам это нравится, вы же это покупаете для того, чтобы носить вам самим. Поэтому очень важно, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было уютно с этой сумкой-подружкой, которая идет с вами на каждый день. В отличие от э, других аксессуаров, которые мы можем, например, сережки, да, мы можем их менять, либо кто-то носит постоянно какую-то, э, какие-то изделия ювелирные, например, какие-то дорогие, красивые, носит их постоянно. А есть те, кто меняет. Так в отличие от этого, сумка все-таки, на более... Постоянный, самый крупный аксессуар, поэтому ей столько уделяется внимания. Все-таки коллекция синих сумочек «Золотой дождь» выполнена в трендовом цвете. Они, конечно, стильные, модные и очень красивые. И они однозначно сделают ваш образ гармоничнее. Знаете, так наполненность будет очень красивого синего цвета. Так, идем вовнутрь. Здесь два отдела. Два хороших глубоких отдела. На задней стенке карман на молнии. Вот здесь на передней два кармашка. Цена этой сумки тоже 2,200. Размеры все. Название моделей оставляю везде под видео. Там есть мои контакты. 8 904 436 0956. Всегда можно позвонить, спросить. Подключены все мессенджеры, и там указаны а, ссылочки на все наши странички, где мы есть. Можно посмотреть что-то в картинках. Не всем нравится видео, кто-то бы хотел посмотреть картинки, фотографии. Кстати, и отчасти начал работать наш сайт. Он называется «Сумка здесь РФ». Можно зайти и посмотреть, но этих моделей новых там нет. И в связи с тем, что я уже проговаривала, что мы торгуем оптом и розницей, Сумки могут быть, там стоит статус наличия, но я могу не успевать выставлять, и по факту может их не быть. Поэтому лучше мне написать и спросить. Всегда отвечу с радостью. Конечно, не ночью. А так в течение суток, работаю, кстати, с 7 утра по Москве, поэтому можно писать. Есть вот такая сумочка. Она в более классическом тоже варианте. Сзади прямая. На передней стенке искусственная замша. Вот эта вот часть, вся замша. И вот это. Вот это вот кармашек. Вот такой красивый. Здесь он спрятан. Он рабочий. Вот так он прячется под клепочку. С логотипом бренда. Цена у нее тоже 2 200. Внутри... Три отдела. В среднем отделе здесь находится тоже карман на перегородке, два небольших кармашка. И здесь есть небольшая ручка, должна быть, по крайней мере. Сейчас проверим. Есть. Вот она есть. Это ремешок на плечо что примечательно во многих сумках золотого дождя да, эта сумка тоже мягкая средний отдел закрывается на отдельную молнию приходит покупательница и спрашивает, чтобы сумка была закрыта именно вот таким образом средний отдел закрывался на молнию для удобства, почему? чтобы спрятать от посторонних глаз то, что хотелось бы спрятать как сейф, положил и не видно а то, что открыл можно смотреть а что закрыто? не, не, не так, и еще одна сумочка представительница из этой коллекции. Здесь ручки удлиненные и закреплены. Они вот таким образом, смотрите, клепки и прошиты. Клепка и прошита. Сзади точно так же. Ручки закреплены, как будто были песточками и плюс клепочками что придают моложевость и динамичности вот в таких моделях. Кто-то говорит, не вообще полностью без аксессуаров, ой, да, без украшений, а кто-то наоборот хочет придать себе динамики движения. Поэтому все мы разные. Есть вопросы, спрашиваем. Вот здесь вот очень красиво и аккуратно разрезано и сшито. Здесь кружево, здесь кружево, здесь замша. На задней стенке кружева нет. По бокам. Сзади карман и по бокам два рабочие кармана. Они вот такие вот глубокие. вот Входит так, спокойно кулачок. Мой кулачок. Так, внутри два отдела. Во втором отделе карман на задней стенке, а в первом два на передней. Вот такие красотки. Есть у нас наличие. Вот так она выглядит. Если есть желание, пишите, звоните. Пишите, пожалуйста, комментарии. Ставьте лайки. Мне это очень важно. Интересно ли вам? Нравятся ли вам сумки наших российских производителей? Пока!